дорогие друзья и сегодня мы играем в сегл я глюд и я играю в монтор комбат уже недавно вышла монтор комбат 9 но я начал с третьей вот я выбираю его вот они турнирные таблицы я начинаю с первой. Вот я и Своим противником. Охренеть. Черт! Вот это. Он. И он победит тролл финал и свеже ура я победитель и на этом я закончил до скорых встреч рад за